Операции кесаревого сечения сегодня успешно совмещаются с целым рядом других процедур. И мне кажется, что это очень рационально. Мы уже практически раскрыли живот, мы находимся в полости живота, перед нами матка. И после того, как рождается ребенок, мы зашиваем матку, полностью контролируем кровотечение, дальше мы практически обозреваем все проблемы в брюшной полости. Я неоднократно делал удаление аппендикса при кесаревом сечении. Я слышал про удаление желчного пузыря, хотя лично я этого не делаю, поскольку это немножко другого вида операция, которую обычно производят желудочные хирурги. Мы можем, несомненно, проверять наличие миом. Здесь надо быть осторожным, потому что очень многие миомы становятся меньше после кесаревого сечения. Но если это старая закальцинированная миома, то ее, несомненно, лучше убрать. Если есть необходимость, мы э, осматриваем оба яичника. Если есть какие-то кисты и так далее, они удаляются. Сейчас появилось совершенно новое направление, в котором я очень активно вовлечен. Это э, э, как бы биопсия определенной ткани яичника которая затем помещается в банк тканей, и когда женщина входит в менопаузу, мы можем пересадить ее собственные яичники, продлевая ее как бы активную жизнь. Это относительно экспериментальная процедура, но такой банк уже существует, у нас есть уже определенные пациентки, которые очень в этом заинтересованы. Поскольку мы уже практически в животе, мы не делаем никаких дополнительных серьезных разрезов. И дальше взять небольшое количество ткани яичника, которая никак не отражается на функции яичника. Заморозив, она может быть пересажена той же женщине через 20-30 лет и как бы продлить ее молодость.